Доброго времени суток, с вами Катамхали Японский супер линкор Сацума Карта слезы пустыни Игрок Бакс Бани Панику сразу, да, иногда понятно про игрока Бакс Бани, наверное, сейчас даже не все пом помнят и знают, кто это такой, да Это был кролик такой в мультиках старых какой там луни что ли? Который постоянно хавал морковку и говорил What's up, dog? <laughs> Я еще помню, я в детстве это смотрел. Пока что не особо первый зал удался. 3 800, 4 попадания. Блин, какой же звук у него. Вот 510 миллиметров. Звук залпа, конечно, шикарный. Ну и залп не тоже, не слышно, да, не получается неплохой. Две цитадельки и... И буки отправляется на дно. Визу, ингур, противника. Далековато, конечно, Визу, Гинденбург. Ну, посмотрим, к чему это приведет Снаряды летят Мне Гинденбург начал влево отворачивать Мне кажется, навряд ли там что-то попадет Странно еще, да, что Сатсума сейчас не, не светился в этот момент Неужели в прямой видимости вообще никого нет Вот, наконец Попал и сразу попал-пропал По центру сразу два суперлинкора Гановер и тоже Сацума. Ну, Сацума вражеская, смотрю, куда-то на другой фланг кидает. Вот Гановер стрелял по Сацума. Вроде бы играет, казалось да взводом. Ну да, вон Сацума и Ганновер взводом, а кто в лес, кто под по дрова. Гинденбург, по-моему, там стоял на месте, но видно, что снаряды попали в остров. Не знаю, может хотя бы один там проскочил. Ну да, еще и с Хорошая возможность наказать вражескую Сатсуму. Он сам играет на 510 миллиметрах. Должен знать, чем это чревато борт подставлять такому кораблю. 10 тысяч. Ну, и еще 4 снаряда летят к цели. 20 тысяч. Ну, без цитаделей, но все равно 30 снял. Что тоже весьма неплохо. Счет уже 0,2. Минус 2 крейсера у противника. Сочный, конечно, залпа. У меня есть один корабль. Сколько, сколько у нас кораблей? Из 510 мм. Сацума, еще, по-моему, этот. М -м, британский что ли линкор? Не помню, как называется, но он у меня есть. Тот-то десятый уровень, это не супер. А, Но ну, у него орудий поменьше там. У него, по-моему, три башни по два ствола, у сантума четыре. Размочили противники, счет. Кого там уничтожили? О, немецкий суперкрейсер, да, по-моему. Ну, судя по названию, которое я не буду пытаться озвучить, похоже на немца немцев. Тоже же там супер-крейсер появился, но ну, уже достаточно давно, который идет после Гинденбурга. Ганновер. Недалеко. Что-то по не стреляет, видать, острова не дают. Ну что ж. Успел Сацума дать залп по Ганноверу. Что будет? Сквозняки цитадели. Одна. Одна цитадель. Опять тонкая броня спасает легкий крейсер. Вот это как закон жанра, когда ты вот на легком крейсере попадаешь вот в такую ситуацию, по тебе стреляет линкор, ты, блин, отправляешься в порт. Когда наоборот, вот, одни сквозняки. Я не знаю, как это происходит, но у меня 90%, даже, наверное, 95% вот, ситуация выглядит так. Слава, по-моему, останавливается не успел Сатсума там как следует прицелиться, а только дал залп, он опять попал в засвет вот это вот исчезание крайне неудобная механика, иногда вот так вот то есть корабль пропадает на какое-то время из прямой видимости и может то светиться, то не светиться Ну, это, опять же, неудобно для того, кто стреляет. Но удобно для того, по кому стреляют. Так что мы можем оказаться и с той стороны. Не будем возмущаться. На десяточку по Советскому Союзу. Да, вот чем хорошо крупный вот такой калибр. Про фугасы можно вообще забыть. Ты в любую проекцию, если попадаешь... Всё равно обычно с уроном это происходит ну что успеет залп по гановеру дать по моему успевает прям в борт три снаряда встретились с препятствием только да и вот так вот по... рассчитываешь на что-то а там сквозняк и птз 140 тысяч уже с сацума урона нанес противник вообще думает что то делал все три точки Отдали Один-единственный Эдгар захватывает точку Б Сейчас, по-моему, Сацума будет наказана в этот раз Так, хорошо, кучно полетели снаряды Почти сорокен Это пока что самое, Самый больший залп урона В этом бою, который мы увидели Так смотришь такие бои, да, вот столько урона, потом думаешь, ну, сейчас я тоже пойду поиграю, прям да, загораешься сам, также, в принципе, и с танками, заходишь в бой. Садишься, да, да я сейчас почему-то про танки начал думать, но ну, тоже вчера у меня тоже такая... Сложилась сессия, прям садишься на тяжелый танк, только приехал на позицию куда-то, сделал два выстрела, смотришь счет уже 1-8. вроде как уже и бой заканчивается, прошло две с половиной минуты, из которых Нужна две ты просто тупо ехал, ну не две, ладно, там полторы ехал, чтобы занять какую-то выгодную позицию, да приезжаешь, начинаешь перестреливаться. А Также в принципе, и в кораблях бывает Но, Пытаешься вроде, да, отыгрывать аккуратно Там на дистанции Настреливаешь урон А в команде союзные эсминцы Которые не берут точки Линкоры, которые упарываются по центру Крейсера, которые стоят на месте В общем, не будем о В общем, не будем о плохом Вот единственный момент, когда можно было зарядить фугасы, это, конечно, стреляя по эсминцу, но... Да, просто будешь заряжать фугас, эсминец, например, выйдет из засвета, и что, стрелять придется фугасами. Полинкоров. Тут под небольшой фокус, так сказать. Попал Сацума, надо бежать. Команда-то вроде впереди, но зато уступля... уступает сразу в целых два корабля. Вот 240 тысяч, я сейчас только обратил внимание, уже нанес Сацума. Есть основной калибр. Ганновер вражеский, по-моему, промахивается. А, вот он, по-моему, вот этот линкор тоже с 510 миллиметров. Британский, тоже со сложным названием. Imcomparable. Вот, у меня такой есть. А в бою его больше нет. Взял, подставил борт, не знаю, что он... Он, может, хотел развернуться, порвать дистанцию, но... Это, конечно, печально. Так делать нельзя. Когда перед тобой Сацума... Ой, дельный, почти на 10 тысяч Выхватил, да, вот так вот даже Такой калибр сквозными пробитиями Наносит, конечно Сколько там, один снаряд 2000 почти, да Ну да, 1940 Получается сквозное пробитие Эсминцу этого хватило Противнику, Чтобы победить, сейчас надо уничтожать все корабли. До конца боя 7 минут, разница аж в 500 очков. Так что даже если удерживать под контролем хотя бы одну точку, в принципе, спокойно доводить это дело до победы. Советский Союз не наносит никаких повреждений Сатсуми. Это откуда прилетает? А, это, наверное, вражеская Сатсуми, скорее всего. Сейчас стреляла, тоже неудачно. Что-то торпеды. торпеды Эсминцы уже давно нету. торпеды есть, ну как бы были, вот они, да. <laughs> Просто они очень медленные, поэтому долго их не было видно. Так, летят снаряды от Сацума, опасно. По-моему, он промазал. Да, маловато упреждения, взял там в корму, он зацепило, там натыщенку. Ерунда. Урон подбирается к 300 тысячам. Уже сколько там сейчас посчитать? 7 медалек игрок заработал. Да, он сокрушительный удар. Первая кровь, основной калибр, поддержка. Еще и мастер ближнего боя. Даже что-то не заметил, когда он его успел получить. И две там, походу, какие-то взводные, не помню, как они называются. Еще минус один союзник. Отправляется рун. Отдыхать. Не особо отважный Гинденбург, который вначале там трапал в углу карты. Есть пробитие на 8000. Да, второй залп снарядов. Летят мимо. Гинденбург такой, ну что-то непорядок. Надо, надо, говорит, борт подставить. А то что бедный Сацума, блин, стреляет в нос мне. Ну, Сацума не воспользовался этой возможностью. Ну, по крайней мере, не получилось. Один снаряд попал, сквозняк. Минут до конца боя. Вот, почти на 7 тысяч. Еще одна награда. На этот раз тоже взводная. Плечом плечом называется. Я, я увидел. бронебойками стрелял. Ну, я не знаю, ли, есть ли смысл с такой дистанции на крейсере с таким калибром стрелять бронебойками по суперлинкору. Нет, ну из надстроек там, конечно, базара нет, урон можно нанести, но мне кажется, фугасами было бы правильнее это делать. Да, сейчас Сацума попал в такую неудачную ситуацию Союзные линкоры находятся далеко справа И у противника сразу четыре линкора идут И как бы в таком полукольце сейчас оказывается Сацума. Ну, Ганновер, я смотрю, стреляет по Кремлю Сацума стреляет по Сатсуме Советский Союз Ну, тоже орудие вроде в сторону Кремля смотрит Да, вот сейчас у противника появился шанс на победу. Все три точки они захватили. Ну, он Регола двигается в сторону точку А. Глав... Главное, чтобы не передумал. Надо точку обязательно захватывать. Помните, разница по очкам была? 500. Сейчас уже всего 250. В принципе, если одну точку даже захватить Уже спокойно можно Ну не то, что расслабиться прочностью у Сацумы мало у Кремля не вижу сколько Ну, вон Геринг почти с полным запасом прочности Эсминцы, в принципе, даже если Линкоры уничтожат этот бой до победы Должны довести 100 очков не хватает, чтобы победить Плюс, сейчас он минус Генденбург будет ну, у кого-то плюс, у кого-то минус. Остается 4 в 4 на 10 тысяч попадания по гановер. Урон уже почти 350. Нормально так с Сатсуна в этом бою пострелял. Ну, еще минус один линкор, по-моему, и бой окончен. В общем, всем спасибо за внимание. Не забываем подписываемся на канал.